Всем привет! С вами FIFA Прогноз, самая точная программа о футболе. С вами я, ее ведущий Амир Сабиров. Глеб Нигмати и Евгений Алмазов. Сегодня у нас матч Лестер Сити против Манчестер Юнайтед. Кто думает, Жень? я ну, думаю, здесь явный фаворит Манчестер. Ну, он ну это и коэффициенты показывают. Ну а вот я думаю, Лестер Сити фаворит. Ну, давай взглянем на ставочки. Потому что я за него играю. -за Давай накопиться на ты за него играешь, но это ничего не значит. Один их ставка, что у нас предлагает 2.89 за Лестер и 2.48 за Юнайтед. Mm -hmm. Так, винлайн. 2.91 за Лестер. 2.40 Манчестер Юнайтед. Ну здесь Юнайтед больше фаворит у них. Ну, Кстати, вообще безусловно. И вот фон у нас получается... Фон Бет особо различий-то тоже нет. Да, тоже вот Fonbet. у Лестера 2,95 и у Манчестер Юнайтед 2,40. Здесь еще меньше верит Лестер? Здесь Fonbet. еще меньше верит Дэм. Да. Ну, ну, вы сами как думаете, ребят, кто выиграет? Ну, я сказал Лестер выиграет. Лестер, ну, не знаю, почему Лестер, потому что играет Амирка, а он играет, у него стаж больше. Не знаю, посмотрим. Ну, что, поехали? Поехали. Давай. И комментатор у нас будет верхний боти, да? <свист> ну конечно. И разбирающийся в футболе. <свист> поехали. Так, так, так, так, так, так. Бессобовид Поехали. Все, ты у меня тебя. Да ладно, чуть-чуть начинаешь. Сейчас, <свист> сейчас, сейчас, сейчас, погодь. Давай, давай, давай. Где твоя хваленая ледяна? Так вы где так, ребята, не сказали, у кого какой стаж в фифке? фифке? Год 4, наверное, где-то. Я на третьей блоке играл. Я, играл. я слышал, Амир играл на компе, да? Ты же на компе ну, играл. Не, не, давно уже. Давно не играл. Ну, все равно я за Амирку, у него стаж чуть побольше. Ты а что ты мечты ну, Все, вот, идет. шанс. Во-во-во. Давай вноси. Что у тебя на воротах-то? Шмельцев? Mm -hmm. Великий. Не отец его. Шмельцев? Ты серьезно? наверное, скорее всего. Шмельцев. Шмельцев. Вообще-то дачанин. Ну это так, к слову. Ну ладно, ладно. Ладно, ничего, ничего. Вот сейчас опасный момент будет. Ну-ка, Варди. Да-да-да-да-да-да-да. И гитака, исполнение лесные. Какая-то тикитака, вот такая mm -hmm. И. Хорошо. Ну, ладно, это был. вообще. Хороший был момент. Это не момент просто. Давай. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Сейчас mm -hmm. еще пару. Вот, смотри, смотри, сейчас. Сейчас все будет, сейчас все будет. Смотри. Опа. Да, oh. конечно. Так себе. Ну ладно, ладно, ладно. <laughs> На. А, играли, как говорится, где два. желтый? Нет, нет, нет, там, там твой мы его задел. Все мяч был, бросил. Нет, нет, нет. Я поспорил, где Вары? Я просто катаешь. Ну все вот первый там закончился, но что-то скучновато прошел маленько. Играли. Посмотрим что там по статистике. Ну пару моментов, конечно, опасных было, но особенно Манчестера? 9 Ну, От конечно, 9 у тебя владение мечом больше. Да. Ну, я тебе говорю, о барса. но ну, видишь, я вот в атаку пару раз проходил, у тебя отборами сейчас сколько там, 4 а Ударов 4. У у вообще Слушай, нет, да? Ударов нет. Брат, давай-ка. Давай-ка а давай это. <кх> отбор тебя 4. Нарушений Топилиней пока. Нету. У тебя точность, конечно, мощная, брат. Точность, пожалуйста. Как говорится, нет уже бокового удара. Все, еще впереди второй тайм. Владение мечом 31-69. Хорошая цифра 69, слушай, брат. Давай. Ну, поехали. Ну, все, сейчас А, ты начинаешь, да? Ну, все, все. Я тебя сейчас раскатаю, смотри. Заметь, не делаешь, что-то тебе. Ну-ка. Что, у тебя мата был? Нет. Ну, Мат это не <гас> ты не сыграет? Ты не забываешь, а, да? у тебя мат все не играет. Да, да, да, да. Нет, у да. нет, у меня получше будет. Хоть ты там у тебя удары были. Ну да, ну кто? Ну нет, нет вот, нет, вот сейчас нет, должно, нет, нет, должно, нет. должно, должно, должно, должно. Ой! Перетянул, Джойстик. Слушай, да, да. Ой, ну, да, пошел. Да нет, нет, не боюсь. Да. Вот сейчас момент. И сейчас ничего не сейчас будет. Сейчас момент, давай. Нет, нет. И Идзубовский удар, нет. Ужас. Этот удар может... Дзюба, кстати, мог играть в АПЛ. Да. Вот это, Вот сейчас есть Морин. момент. Сейчас есть Парочку момент. интересных фактов. Ну, Дюба... Это, это что, сейчас была передача, по-твоему? Ну, у тебя врата Да-да-да. Так, покба бежит с мечом. Передача... нет. Классно, опасно. Ну, я мог, конечно, там передачу сделать, но... Главой. Все, пошли, давай, фото Да нет, нет, нет. Минут, сейчас, да. сейчас. Давайте, парни. Сейчас давайте, я тебя накрою, давайте, смотри. Давайте. давайте, парни, давай. Но, но, но, давай. А. Ну, ну, ну, давай. Ага. Слушай, у тебя много очень в обороне. Да, это, конечно, не такой зрелищный матч, как Барселона-Бавария. А, да. Да, 8-2, а да, да. Тоже да, заслуживает да. внимания, мне кажется. Опа. Мог, мог. Да нет, не мог. что, нулевая ничья? Сейчас статистику посмотрим. Сейчас посмотрим статистику. Слушай, я думал, забил. Я тоже об этом думал. Ну давай посмотрим. Пять ударов. О, у тебя удары, кстати, появились, да? Ну да, всего лишь два. Видишь, не сильно. Лестер пять ударов, Манчестер 2 удара, удары створ два один. Владение мячом не сильно поменялось. Владение 65, Ну у тебя больше стало, кстати. Ну, да. А мы занятия Думаю, я с ним делаем пока игроки нормально с ними нормально они уже 90 минут сыграли а ну нет у меня правда фред я смотрю подустал ладно сейчас сделаем по тоже уже не тот да уже так бегает тебе в каване да сюда я прессинг поставил да Да! она все-таки зашла туда ну сколько ты владел мечом ты должна была залететь одиночка Хороший, хороший. Ну тут без шансов, мне кажется, все. Ну, смотри, я еще mm -hmm. там сколько осталось? 10 минут? Нет, по-моему, меньше 10. Марка Бертон. 118 минута. 118 Да, кстати, 2 mm -hmm. минуты, все. Ничего. Ну, у тебя есть время mm -hmm. на одну атаку, давай. Да, есть, конечно. Ну, пока ты там. Ну, mm -hmm. спасибо, брат. Спасибо. И. Еще убежим. Нет, ну, нет, нет, нет, нет, а бука, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, сейчас есть шанс, так, так просто на классе, последний угловой в матче, ну, нет, Манчестер, нет. видимо, не сегодня, все, Лестер выигрывает, а. но игра была равная Я достаточно, решила. игра была равна. согласен, да, 118 минута все решила, а все Духей, почему? Духей у тебя все понравился. почему? Потому что болели двое человек за Ланчестер. Вот поэтому мы. То есть из Манчестера был, да? Да. Спасибо тебе. Ну Давай статус посмотрим. 8. Ну у меня два удара прибавилось. Так. Ну у меня конечно же. Точность ударов у меня 50, у нас одинаковая точность Смотри, ударов. Ну точность передач... ничего, в принципе не Почти равная. Владение 65. Все так же. Да, и 35 уже нет. Offside, ну что ж, самое 2, главное 2, то, что 2, мы 5. сыграли вообще вот, без нарушений. Нарушений не было, да. Да, вот опсайды 2-1. Ну и по углобым. Фейрплей. Кстати, нет, ребят. Да? Честная игра? Ни одной да? травмы, ребят. Ну что, Женя, спасибо тебе за матч. Тебе тоже спасибо. Привет. Да нет же. Как думаешь, в разбором такой скот? Мне кажется, да. Ну, в принципе, до 90 минут они точно могут вот так отыграть. Ну, не знаю, как сложится игра в дополнительное время, но, скорее всего, преимущество будет у Лестера. То есть, мне, кажется, может, этот... мне кажется, голов было бы больше. Да, я тоже у, согласен. У Манчестера был бы еще один гол, наверное. Мне кажется, до 90 минут они бы накидали. Бы да? Ну, не знаю, равное, равные составы достаточно, можно так сказать. И травмы были... Мальчестер и у Лестера. Мне кажется, да. нарушения бы тоже были бы. Ну что, вот такой у нас прогноз. 1-0. Выиграет Лестер. В да, да, ну а мы что? Прощаемся. А мы, прощаемся мы прощаемся с вами. Увидимся на следующей неделе. С вами были я, Анин Сабиров, Евгений Алмазов и Глеб Нигмать. Увидимся. Пока-пока.